США в любой момент может разразиться ужасающая мегазасуха. К такому заключению пришли ученые Карнеллского университета в городе Итака, штат Нью-Йоркер, США, изучив хронику североамериканских засух за минувшие 2000 лет. Потенциальный катаклизм может возникнуть на Западе и Юго-Западе США и будет длиться по меньшей мере 30 лет. Юг США уже 7 лет изнывает от жестокой засухи от которой в той или иной степени пострадали 98% жителей Калифорнии и практически все леса штата. За минувшие пять лет регион потерял 67 кубических километров воды, приблизившись к критическому водному балансу. Однако сильные ливни в конце 2016 года принесли значительное облегчение калифорнийцам и власти штата объявили об окончании засухи. Но климатологи настроены более пессимистично. По их мнению, ситуация в Калифорнии легко может обратиться вспять. В ходе изучения палеоклиматической летописи региона ученые выяснили, что причинами возникновения очень сильных засух могут быть внешние факторы. Такие как изменения моделей течений в океане, колебания в яркости Солнца, геологические катаклизмы, но больше всего на появление засух влияют естественные климатические циклы планеты. На основании симуляций ученые пришли к выводу, что очень мощные засухи по 30 лет длиной возможны на западе США, даже если климат планеты останется таким же, как сейчас. Жители и власти западных штатов должны быть готовы, что мегазасуха разразится уже следующим летом или будущей зимой. Как говорится в докладе ученых АЛАТРА НАУКА» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Глобальные климатические изменения на Земле происходят по независимым от человечества обстоятельствам и требуют реальной консолидации усилий всех людей на планете для выживания цивилизации в ближайшем будущем. И об этом стоит задуматься каждому жителю нашей планеты. Дорогие зрители, если вы хотите иметь постоянно свежую и объективную информацию, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии и мы будем освещать интересующие вас изменения климата.